Добрый вечер, уважаемые телезрители! Я Виталий Миллер, ваш личный психолог, на ближайшие 25 минут. 2 59 59 Это название нашей передачи и тот телефон, на который вы можете задавать свои вопросы в течение 30 минут мне лично. Также вы можете задать свои вопросы в социальных сетях в нашей группе Центр Красноярска. И тема сегодняшней передачи Как договориться с ребенком. И вот почему. Многие родители спрашивают меня, Каким образом может договориться с ребенком, какие инструменты существуют, но забывает одну важную истину, что знать и уметь это совсем не одно и то же. Поэтому мы создали цикл передач, на которых мы будем разговаривать с вами не только о том, как договориться, но о том, как этому научиться, чтобы было эффективно, результативно, и ребенок не просто слушался вас, но и при этом еще и развивался. Давайте посмотрим небольшой мультфильм, где мы посмотрим, как... Мы договариваемся с ребенком. Не хочу. Но ты же должен помогать бабушке. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. А чего же ты хочешь? Мультики смотреть, играть. Три, три. три. О, господи. Отлично, что мы можем здесь видим? Бабушка говорит, ну ты же должен помогать бабушке. Вот это слово «должен». Никакого конструктива в этом месте бабушка не предъявляет. Она спрашивает просто, что-то хочет ребенок. И то, что он говорит, я хочу играть, я хочу смотреть мультфильмы, она как будто бы это игнорирует. То есть вопрос о том, что хочет бабушка, как будто бы важен, а то, что хочет ребенок, остается за кадром. Хотя мы, нам, нам кажется взрослым, что именно этот подход является самым интересным. У нас есть как раз звонок в студию, давайте его послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Добрый день, Дарья. Я бы хотела узнать, как можно подвигнуть из своего ребенка делать уроки самому. Угу. Отлично, хороший вопрос, Дарья. Саму, самому, я так понимаю, что на данный момент вы делаете вместе с ним эти уроки. Алло? Да, да, да. Либо его надо заставить из подставки. Заставлять, да, так называется? Вот. Давайте попробуем нарисовать схему, где рассмотрим вашего ребенка и, и вас. Допустим, вот вы, родитель... Вот ваш ребенок, и вы ему говорите, что нужно делать домашнюю задачу, обозначим ее звездочкой. А, вопрос, а он знает, как это делать? Это вопрос, что? А вопрос, как? Если ваш ребенок Дарья учится достаточно эффективно, и учителям удается донести до него тот материал, то я думаю, что это просто как, и он его знает, обозначим его стрелочкой. Если же нет, то дальнейшие вещи будут непонятны, потому что только вы не мотивируете ребенка достичь какой-то результат. Если он не знает способ достижения результата, то он его не достигнет. Вот первое надо проверить, является ли ребенок владельцем того способа, который необходимо чтобы сделать домашние уроки. Если он же этот способ знает, а просто-напросто не хочет ничего делать, вы, например, ну, только как, как насмотрщик, да, стоите над ним с ружьем и заставляете его делать. Тогда есть грустная новость для вас. Если вы будете продолжать это делать, то сейчас вы стоите над ним, а потом тут могут стоять другие люди. Это будут сначала сверстники, потом будут взрослые, возможно, директора, которые будут указывать, как ему жить, а не по его способу. Поэтому очень важно отдать ответственность ребенку. На данный момент мы еще увидим сообщение в социальной сети. Дмитрий, Дмитрий спрашивает, что сказать ребенку, чтобы он поступал правильно, если сам поступаешь неправильно. Я думаю, что ничего в этом месте сказать невозможно, потому что это называется ложь. И если даже на во благо, я думаю, что лучше тогда промолчать, но врать ребенку, делать то, что вы на самом деле сами не делаете, бессмысленно. Есть такая хорошая поговорка. Бессмысленно воспитывать ребенка, воспитывайте себя. Ребенок все равно будет похож на вас. Сначала научитесь поступать правильно сами, потом требуйте это с ребенка. Я бы хотел сейчас вернуться к схеме, на которой можно дальше разобрать, как можно договариваться с ребенком. Ну, у нас есть еще один звоночек, давайте его послушаем. Здравствуйте. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Виталий, здравствуйте, меня зовут Александр. Я, во-первых, хочу сказать огромное спасибо телеканалу за то, что такую возможность предоставили, потому что очень важно ваше мнение как эксперта. Спасибо. Знать. Второй момент, я сейчас смотрю вас вообще на Ютубе, и, опять же, это удобно что можно с вами повзаимодействовать. Да, вопрос техника мой, позволяет. Отлично. Да, вопрос мой звучит вот как. Скажите, пожалуйста, а можно ли с ребенком разговаривать как со взрослым человеком? Или все-таки должна быть какая-то дистанцироваться? Конечно, нужно дистанцироваться, Александр. Смотрите. Смотрите, какая штука. Когда вы начинаете общаться с вашим ребенком на равных, надо понимать, что ваш... Ну, скажем так, жизненный опыт. И его жизненный опыт а, несоизмеримы несоизмерим между собой. А, и вам только кажется, что ребенок будет вас а, понимать. Если вы попробуете рассказать другому человеку, какое яблоко вы надкусили, какой он вкус имеет, то я вас уверяю, что у вас это реально не получится, потому что человек может узнать вкус надкушенного вами яблока только при одном условии. Надкусить его вместе с вами. Ну, в смысле, не одновременно, а... И только тогда он поймет вкус. Поэтому Нужно разговаривать с ребенком таким образом, чтобы вы всегда понимали, а осознает ребенок те послания, которые вы ему отправляете. Если он этого осознавать не может, то ожидать какого-то диалога между, между вами и ребенком ну, не представляется возможным. Спасибо вам. Ну, спасибо вам. Так, у нас опять сообщение в соцсетях. Напоминаю, что свои вопросы вы можете задавать в ВКонтакте и в Фейсбуке в группе «Центр Красноярск». Итак, сообщение, Олег, мальчик 9 лет, поручение, поручить помощь по дому считает наказанием. Как объяснить и научить? Грустно, что Олег, ваш ребенок, воспринимает то действие, которое фактически обеспечивает его жизнедеятельность, можно сказать, да, таким-то наказанием. Вот если он вырастет, он же не сможет без вас, вы фактически такие опекуны этого ребенка. Как договориться с ребенком, как ему объяснить, мы посмотрим после рекламы. А теперь минута рекламы. 2 5 9, -5 -9 -2 Наша программа продолжается. И напоминаю, что вы можете задать свой вопрос мне, вашему личному психологу Виталию Миллеру, и понять какие-то свои задачи. Напоминаю, что вы можете задать вопрос не только по телефону 259 5920 но и в социальных сетях, найдя группу в центрах Красноярска. Ну а мы с вами разбираемся, как договориться с ребенком, и пытаемся нарисовать модель или схему, исследуя которой вы можете договориться с ребенком в любом случае. Она достаточно универсальная, но чтобы ее понять, мы разберем кучу примеров, и также самое главное, мы поймем не просто как применять, а будем знать и иметь этот навык. Ну и так, тема нашей программы, когда говорить с ребенком, и мы хотим сейчас понять, как же научиться быть с ним в контакте, как не психовать, а слышать ребенка, научиться понимать, чего он хочет. Сейчас будет небольшой ролик, я думаю, где каждый узнает себя про то, как он ведет себя с ребенком. Маргарита, ну хватит баловаться, хватит вредничать, давай в сад Ну надо, зайка! Отлично, что мы можем видеть, что ребенок на данный момент пытается при помощи манипуляции в виде истерики да, давить на своего родителя и отказываться идти в садик. Как ведет себя родитель? Ну, первое, он начинает заигрывать с ребенком, что только усугубляет его отношение по, к ребенку. То есть отношение ребенка к родителю фактически начинает терять его авторитет, тратить авторитет взрослого. Взрослым очень важно понять, что в этом возрасте, 4-5 лет, ребенок проверяет этот мир на зуб. Он фактически рождается в малой зоне, и эту зону пытается расширить, проверяя границы дозволенного и недозволенного. И в этом месте родителю очень важно обозначить ребенку, что ну, нельзя и что нельзя, Так называемые зоны, где ребенок может себя вести согласно своим каким-то интересам, зона, где нужно следовать прям общим правилам, принятым в обществе. И у нас есть еще вопрос в соцсетях. Александр спрашивает, что делать, чтобы ребенок во время шел спать самостоятельно, девочка 7 лет. А, ну, прежде всего, нужно вспомнить, а, Александр, а шла ли ваша девочка раньше самостоятельно дом, ну, постель спать? А, если этого не было, то в 7 лет ждать, что нам вдруг осознает, что ей нужно пойти спать, ну, как-то нерешительно. Дальше, если вы говорите, ну, как бы, тебе спать, а я пойду еще не буду спать, я же большой, но не совсем правильно, то вы не можете объяснить ребенку на основании именно чего, какой взрослости вы не спите, а она спит. Ну, а и тем более, если вы будете говорить, что ай-ай-ай, ты должна слушаться там родителей, ты должна слушаться папу, маму, бабушку, дедушку, то это называется диктат. Так что, Александр, либо вы начинаете, как я только что обозначать, зону, где ребенок уже после вашего высказывания не идет и исполняет надлежащие действия. А желательно это подкрепить еще своим примером. То есть ложиться, спать в оговоренное с ребенком время. У нас еще есть звонок в студию, Пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Константин Сергеевич меня зовут. Подскажите вам. У меня, значит, проблема такая, ну, я начал замечать, точнее. У меня дочечке там 7 лет, и вот у нее как-то странно так поведение стало меняться. А, ну, вот она капризничает, начинает плакать, вот ей что-то все время не нравится. Причем она даже не говорит об этом, что, ну, что ее там беспокоит, там, огорчает. Она просто начинает, ну, как бы, либо там нервничать, либо начинает агрессировать. Вот, подскажите, что это может быть и как с этим, ну, как, как мне поступать с этим? Константин Сергеевич, значит, тут два варианта. Либо девочка ваша посмотрела в этот вариант у вас, в семье кто-то пытается получить выгоду или переговоры, в переговорах использует манипуляции при помощи психов, да, таких истерий каких-то, либо же она могла это посмотреть на стороне. Вы знаете, э, Виталий, у да. меня, ну, как бы я вот так наблюдаю по своей семье, вроде ну там с женой мы ну, не конфликтуем так прям сильно, чтобы прям на глазах у ребенка мы пытаемся ну, решить эту проблему мирно, ну, вот, по крайней мере, дело... хотя бы при ней, чтобы ну, не вызывать его. Ага, Александр Сергеевич, дело не только в том, как вы мирно решаете, да, какие инструменты используются, Не всегда это самостоятельно заметно. Но я не исключаю, что ваша семья достаточно гармоничная и работает используя правильные инструменты, и девочка реально могла посмотреть, что делать. Да? В этом месте вы можете только начать игнорировать ее поведение, то есть театр жив до тех пор, пока жив зритель. То есть не, не обращать внимания? Ну не просто не обращать внимания, это первый только шаг. Второй шаг – держать дверь всегда открытую. Что это значит? Что если она перестает психовать и подходит к вам, то она э, доступна для вас, и вы для нее доступны. То есть вы не отталкиваете, а, ты психовала, иди, там, я не буду с тобой разговаривать, ты меня обидела, ну, нагнетая на нее вину. А, а именно, да, дорогая, скажи, что, я хот... ну, что ты хотел этим сказать. И это может вопрос даже звучать вначале. Да, дорогая, я вижу, что ты там, ну, психуешь, дергаешь ногами, там, стучишь головой в стену, какие вот там <с> проявления существуют. Ну, что я должен из этого понять? Что ты хочешь донести до меня, я не понимаю. И вот в этом вопросе, если жить, когда она закончится, а задать этот же вопрос. И как только начнут на него отвечать, вы начинаете слышать, чего она хочет. И ребенок в этом месте понимает, что можно не психовать, а может донести. Это называется диалог. Спасибо а, вам за вопрос. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. О -о -о. У нас сообщение, никак я не могу подойти схеме, дорисовать им картинку, но я думаю, у нас будет на это время. Читаем сообщение. Оля, мальчику 9 лет, а, со свестниками ведет себя агрессивно, показывает превосходство, на душевные беседы не ведется. Ну, есть такая поговорка, настоящих буйных мало, вот и нет у вожаков. Поэтому для начала, в 9-летнего возраста, можно порадоваться, что человек пытается отстоять, свое мнение, пытается показать себя. А вот, если он пытается это делать всегда, и это одна из главных задач, вот тогда вам нужно уже начать беспокоиться, потому что, ну, как бы то ни было, ты герой, на горе один, играть не с кем. И как он только вот это начнет осознавать, что чемпион, чемпионство имеет обратную сторону в виде того, что ты становишься одиночкой, как бы вот об этом, да, что как только он начинает зазнаваться, вы тоже начинаете, как родители, увеличить с ним дистанцию, да, и как-то это ему обозначая. Душевная беседы здесь не помогут, здесь поможет только личный опыт. И мы опять уходим на рекламу, а напоминаем, что вы можете задавать свои вопросы по телефону 259 5920 и в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Центр Красноярск. Где пробка? Какой ремонт на дороге? И как с этим бороться? Красноярск рулит. Новый проект телеканала «Центр Красноярск». Давайте вместе улучшать дорожную ситуацию в нашем городе. Красноярск рулит. Хочешь помочь? Звони 209-3030. Нужна помощь? Звони 209-3030. Красноярск рулит. Разрулим вместе. Будь в центре событий. Выбирай телеканал Центр Красноярск. В любой точке Красноярского края. Если не умрешь от их пуль, если выживешь после того, как они сюда припрутся, заруби себе на носу. И я сама тебя убью. Как спасти семью от убийц наемников? Чтобы укрыться от жестоких головорезов, ей придется просить защиты у того, кого она хочет видеть меньше всех, а потом начать борьбу самой. Натали Портман в остросюжетной драме «Джейн берет ружье». Ты меня плохо знаешь. Не пропустите субботний вечер со стрельбой и любовью. На телеканале «Центр Красноярск» в 9 вечера. 2.59.59.00 и наша программа продолжается, и у нас в студии есть звонок. Добрый вечер. Алло. Алло, алло, добрый вечер. Ага, телефончик сообщает, не сорвался. Ну что ж, мы продолжаем. Напоминаю, что программа 259 в эфире, и вы смотрите, как договориться с ребенком. Я психолог Эталимир, и ваш личный психолог на это время. Мы пытаемся нарисовать схему, где можно разобрать, опять из студии звонок, да, звонок в студии. Да, Добрый, да, вечер. Добрый, Добрый вечер. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста. Ирина. И да, Ирина также выразить признательность вам и, и телеканалу за такую возможность с вами пообщаться. Смотрю вот у вас как раз на сайте, через трансляцию прямую. И э, очень бы хотела задать вопрос такой. У меня ребенок-подросток, и э, у него проявляется такое странное поведение, он иногда принципиально игнорирует э, то, что я ему говорю, то есть э, вообще не, не, не замечает как будто бы меня нет, угу. что, с делать, что с этим делать, что это обозначает, может он хочет с этим что-то мне сказать и как с этим можно бороться. Отлично, Ирина, вы поможете мне дорисовать схему. А, смотрите, когда вы предлагаете ребенку чем-то заняться, до того, как он еще уже стал игнорировать вас, угу. у, не, у него в любом случае была какая-то своя деятельность. То есть угу. прежде чем что-то делать, он был чем-то увлечен. Если вы, когда обращались к нему, ну, пускай это будет там Василий, Василий, сделай то-то, Василий, сделай то-то, обозначает только то, что интересно вам, и не проверяли, что, чем он занят сам, что ему сейчас интересно. Mm -hmm. Или, например, Василий приходил к вам, говорил, мама, а вы игнорировали, мама, а вы игнорировали. То это все привело к тому, что он зациклился на своих действиях и пытается уйти отболезненная для него точку, что фактически он не интересен. Это достаточно сложно. Переживается ребенком, как поступить, чтобы вернуть доверие с ребенком. Если он у вас, допустим, в возрасте там, 8, допустим, 11 лет, то достаточно просто начать отвлекаться на его ну, обращение к вам. Он говорит, мама, мама, и вы всегда откликаетесь, как бы вы заняты не были, вы всегда откликаетесь. Не факт, что вы соглашаетесь на его просьбу, вы с ним договаривались, но вы всегда откликаетесь на нее. Если это постарше, то придется посложнее вам, вам придется начать делиться с ним, хотя этому будет не очень сильно интересно, но придется делиться какими-то своими новостями, что у вас происходит на работе, о чем вы переживаете. А, там, про домашние какие-то дела, какие-то отношения с вашими друзьями, вам придется открыться. Пока вы сами до него не станете открытой фигурой, он для вас будет закрытой. И это надо начинать прямо делать срочно, иначе вы будете терять ребенка. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, Ирина. И у нас опять а, со сообщение в социальной сети. Напоминаю, что свои сообщения вы можете за задавать а, в сети в Facebook и ВКонтакте. Найдя, найдя страничку «Центр Красноярск». Итак, Сергей спрашивает, есть ли, вы действительно противосто... есть ли действенное противоядие против планшетной игромании или проще смириться с влиянием новой реальности? Противоядия нету. Если ребенок находится у вас а, там, то его надо просто вытаскивать. А, и смотря что, вызывайте зависимостью. Если это игра один-два часа в день, ну, час-два в день, да, возможно, где-то на выходных, ну, там, подгружение на полдня, то это, на самом деле, некая независимость, это правда, ну, существующая реальность. Если же он постоянно там находится и никаким образом не отвлекает, то это реальная компенсация, дефицита внимания с вашей стороны, дефицита общения с верстниками, то есть никакого, никакого навыка взаимодействия с реальным окружающим миром у ребенка у вас практически не существует. Это повод вам задуматься. И вопрос другой. А обладаете ли этим навыком, навыками вы, чтобы поделиться с ребенком? Как я уже говорил, ребенок будет похож на вас. Возможно, что вместо планшета у вас какое-то другое отвлечение, и он просто-напросто ну, модернизирует ваши действия. Уникального противодействия не существует. Спасибо, Сергей. На что сейчас Сергей натолкнул, на какую мысль, чтобы здесь нарисовать? Ребенок в детстве всегда чего-то хочет. То есть, если вы посмотрите, ребенок вот, нарисовать, да, какой-то график, да, допустим, тут один год, здесь вот три года, здесь вот семь лет, тут двенадцать, ну и старший, да, грубо говоря. Это возрастные кризисы. То в год ребенка достаточно легко отвлечь от э, занимаемой им ну, деятельность или процессом, вы просто подменяете, смотрите какой-то мелок, да, смотрите какой стаканчик, смотри, какие ключики, и ребенок реально отвлекается. А когда же потом вы начинаете говорить, а, а вот нужно там обуваться, собираться на улице, найти в садик, у ребенка уже есть существующая деятельность, он просто от него просто так не отключается. А если вы его начинаете задавливать, ну то есть игнорировать. То, чем, чем он занимается. Говорите, вот и должен обуваться. И меня, именно при меня слово должен, и он фактически вы, как организатор, а он как исполнитель, но он фактически тире раб, повинующийся, то, скорее всего, он как раз и начнет закрываться от этого ну, давящего чувства, что ты на самом деле никто. Итак, у нас опять звонок, звонок в студию. Здравствуйте. А, здравствуйте, Виталий. Меня зовут Наталья. Вот смотрите, какой вопрос. Сым из да, лет, шестой год. Интересная вещь стала происходить. Стал кусаться постоянно. То есть, как такое проявление агрессии. Там, uh -huh. вот, не понимаю, там, или от счастья, может, от радости. Там, разговаривает с ребенком, вроде все понимает. А потом, там, день проходит, на следующий день опять. Что не так, там, хочется укусить, ударить, там. Ну, понятно, нам бить не хочется, применять силу. Там, кусать в ответ тоже не выход. Ну, кусаться не выход, да, в ответ не выход. Совершенно. Смотрите, правильно это проявление агрессии, но при этом оно может не только проявлением, кусания, не только проявлением агрессии, но и ну, как бы маркером какого-то большого, сильного, важного для ребенка переживания, которое он реально пережить какими-то способами другими не может. И он ну, проявляет себя просто как обыкновенное эмоциональное существо, и просто, ну, как бы, стимул реакции, стимул реакции, как у животного. Есть переживание, он, он его разряжает. Возможно, да, это агрессия, но, но, но не, не факт. Но главное, что из этого можно сделать, что надо понаблюдать, а, умеет ли, а может ли реальный ребенок а, проявлять агрессию, раз а, принимаете ли вы его проявление агрессию, и может ли ребенок реально радоваться, смеяться, хатать, ну, там, путем, может под ребрышки пощекотать, да, насколько он смеется. Или он сразу же начинает ну, грести, то есть он не справляясь своими чувствами. Очень важно это обратить внимание. После того, как вы обратили внимание, начните, ну, я думаю, что, скорее всего, агрессия подавленная, как в большинстве случаев. Попробуйте с ним в куклах играть. Как это сделать, я расскажу после рекламы, а теперь реклама. Напоминаю телефону 259 в для ваших. 259-5900, это вот телефон, на которого можете задавать свои вопросы. И у нас как раз звонок в студии. Алло? Добрый вечер. Да-да-да, добрый вечер. Добрый. Пожалуйста, хотела задать вопрос. Представьтесь, пожалуйста. А, меня зовут Елена. А, у меня дочке а, 7 лет почему-то последнее время изменилось поведение. Она стала какая-то капризная, постоянно плачет, и вот если что-то вдруг вот не по ее ному, то есть она не говорит вслух, допустим, да, что случилось, а начинают сразу там рыдать, бросаться там, все, что под руку попадется. Что делать, вообще не понимаю. Ну, мы уже сегодня обсуждали похожий вопрос. Ну, может быть, вот, недавно подключились. Смотрите как. Первое, вам нужно перестать реагировать на эти проявления вашей дочери. Театр жив, пока вы являетесь в нем зрителем. Как, только, как перестать? Надо открыто ставить дверь открытой. Как только ребенок начнет что-то вам говорить, слушай, что он хочет. А пока он э, психует, говорит, я не понимаю, чего ты хочешь. Я не знаю, чего ты хочешь этому объяснить. Я не знаю, чего ты от меня хочешь получить. Хочешь просто попсиховать, психуй. Но я в эти игры не играю. По большому счету, вот единственный способ. Э, Но ну, еще раз обращаю внимание. Надо посмотреть, откуда у дочи появились э, такие симптомы. Это она могла подглядеть в школе что там многие дети могут добиваться своих успехов при помощи вот этих истерик, да? Либо все-таки в вашей семье существуют похожие ситуации, которые обязательно нужно рассматривать. Угу. Спасибо за ответ. Спасибо. Пожалуйста вам, пожалуйста. И у нас Спасибо. опять вопрос в сетях. Светлана спрашивает, моя дочь меня не слышит, грубит, зато в школе она пример примерная девочка. Никаких замечаний, почему так? Светлана, тут надо разбираться, почему так. Мы уже сказали, что ребенок слушает, допустим, вас как родителя, он не слушает, да, а какого-то взрослого получается слушает, как, как авторитет. Почему ваш, почему ваш авторитет перестал быть значимым? Скорее всего, надо проверить первое, насколько вы, ну наблюдайте за собой хотя бы неделю, отвлекать на то, что просит ваша дочь. Если.. Если она обращается, если а вы не, ну, вы не, не реагируете, то, то первое, что нужно изменить, начать реагировать. Второе. Возможно, у дочери существуют какие-то переживания, связанные, допустим, с учебой в школе, да, с какими-то друзьями. Можно поделиться, но не а просто-напросто. Ну-ка, рассказывай, что у тебя там в жизни случается. А да? Это только оттолкнет и уменьшит ваш авторитет. Можно сказать, что я грущу, что ты не можешь со мной поделиться тем, что тебя так беспокоит. Я уважаю, что тебе важно быть одно, одной какое-то время и принимаю тебя с этим. Как только ты готова будешь со мной разговаривать, я тебя с радостью выслушаю. Ну вот то, что может сообщить дочь. Большое спасибо, Светлана. И у нас вновь второй звонок в студии. Пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. А представьте, пожалуйста. Так, меня зовут Ирина. Ирина. У меня два внука. Разница между ними 3 года. Одному другому 5, практически. А, знаете, между ними жуткая ревность. Вот жуткая ревность в отношении всего, в отношении подарков, внимания. И вот, вы знаете, мы замучились даже, да, вот стараемся иногда покупать все одинаковое, так, одному и другому. Но иногда там одного день рождения подарок получше, и начинается. Маленькому нужно обязательно забрать то, что подарили старшему. Вот как все-таки лучше делать? Лучше им одинаковое все делать и дарить, чтобы они не ревновали друг другу? Или все-таки все время акцентировать, что вы разные, один старше, другой младше? Значит, объяснить вам, ничего не получится в реальности, они будут в любом случае конкурировать за ваше внимание, а именно там, бабушки, там, мамы, папы. Это важный аспект, и я думаю, что вам надо из их конфликтов выйти оттуда, разговаривать с одним про ваши отношения между, допустим, вами и старшим, между вами и младшим. Но только лучше не лезьте, пускай они учатся сами регулировать этот конфликт. Это навык, который поможет им жить. Спасибо. Большое, Пожалуйста. Ну и что? Ну и что, к этому мы подходим к концу. Давайте посмотрим, что у нас сегодня удалось разобрать на, на схеме. Есть у нас ребенок, мы назовем его исполнитель, мы раб пока зачеркнем. Да? У нас есть взрослый, который будет организатором. Мы выделили, что существует то, что нужно делать ребенку, существует способ этого делания, и также обратили внимание, что ребенок до того, как вы его о чем-то просили просили или просите, да, имеет какую-то свою деятельность, которая, его, поверьте, увлекает намного больше, чем то, что вы ему предлагаете. Ну и напоминаю, что дальше мы будем рисовать эту схему, разворачивать, и она фактически станет универсальной и перейдет, перейдет буквально в алгоритм того, как можно договориться с ребенком. Ну, напоминаю, что с вами был Виталий Миллер, ваш личный психолог, и свои вопросы вы можете задавать по телефону 259-5920, и также в социальных сетях на страницах Фейсбук и Контакта в группе Центр Красноярск. Всего доброго и доброго вечера.